«С воскресным днем вас, благословенные братья и сестры! Желаю вам мира, радости, здоровья, благополучия и любви! Утречком еще не рассвело, Иисус тронул меня, как бы невзначай. Я, глаз не открывая, уши навострил, слышу, он, учитель, говорит, «Вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас». Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившим тебя по щеке, подставь и другую. И отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И предстала передо мной фигура духовного гиганта. Никакое зло не омрачает его лица, никакая беда не лишает его радости, никакая нужда не вызывает в нем беспокойства. И я тронул Иисуса. Господь, останься со мной на весь день, навсегда».